We're sleeping. Да-да. Ну все, моя хорошая, беги, играй. А я тебя вечером заберу. Да, и конечно же, не забудь пригласить всех Ну что ж, давайте узнаем, кто еще пойдет на день рождения к нашей единорожке. И давайте поскорее открывать эти шарики. Итак, вот наша первая подсказочка. И смотрим. И здесь у нас платье и вентилятор. Поехали дальше. И у нас здесь малиновый шарик. Ну все, объявляю охоту на эту куколку. Мне ее еще не хватает, а это уже есть. Милашка Попхарт. Итак, что это за модная куколка? И здесь у нас малиновый брелочек. Итак, следующий. А, смотрите, какие классные туфельки! Ого, какой каблучок! Они сиреневенькие и подошва здесь золотая и очень красивый каблук. Кстати, да и сами туфельки очень даже прелестные. Вот какие они нежные. Поехали дальше. Сумка вообще бомбезная! Эта сумочка вообще в форме драгоценного камня! Смотрите, какая классная! И с золотыми ручками! И куколка! Ха! Смотрите, она с золотыми трусиками! И сиреневые волосы! Ой, а здесь какой-то розовый отлив! Как эта красотка меняет цвет, мы посмотрим обязательно! Но для начала мы откроем еще двоих гостей! Поехали! И моя подсказочка. Смотрим. Здесь щеночек плюс сердечко. А теперь розовый шарик. И опять моя куколка. Открываем. Давайте смотреть, кто здесь. Как всегда, брелочек. Ой, смотрите, такие мне еще не попадались. А опять обувь, да еще и на каблуке, смотрите! Здесь носочки с рюшами, серебряные бантики и сами туфельки розового цвета. Очень миленькие! Ой, какая красота! Это что же за красотка здесь? Здесь. Ничего себе! Да она еще и с короной! Вау! Очень классно, классно, классно! Мне уже не терпится посмотреть на эту целую королеву! Итак! Ага, смотрите! Это же Лил Гуди! О, какая она миленькая! Смотрите, здесь волосики уже тоже начали менять цвет! Наверное, она, как и все малышки, в принципе, цвет меняет! Это мы проверим после третьей нашей гости! Отправляйся сюда! И у нас еще последняя гостья! Ну что ж, Поехали! И, ой, подсказка немножко помялась, но ничего страшного. Здесь клевер и чертенок. И у нас голубенький шарик. Кто-то очень упертый здесь засел. Ну, кто здесь такой упертый? Ага, голубой брелочек. Дальше... Ой, смотрите! Это спортивные кроссовки! Малинового цвета и с белой подошвой! Вот какие они классные и яркие! И здесь, конечно же, это спортивная, а точнее гоночная сумка! Вот такая она розовая! И с розовой полосочкой, черными ручками, очень классная, яркая, красочная! И, конечно же... Наша гонщица! Вот она! Какая красотка, милашка! С желтыми волосами! И с розовым ободочком! Видите, он уже даже меняет цвет! Видимо, от тепла в шарике! А вот и третья гостья! Ну что ж, друзья, если вы помните, в одном из видео мне попалась вот эта, Драг Рейсер. И я сказала, что обязательно ее разыграю, если мне попадется еще повторка ее младшая сестренка. И вот этот день настал, я разыграю эту семью, семью гонщик. Если вы хотите, чтобы эта семья была ваша, тогда обязательно первое. Нужно быть подписчиком канала Toys And Dolls, ну или подписаться, если вы еще не подписаны. Обязательно поставить лайк этому видео и, конечно же, написать комментарий. А комментарий пусть содержит слова ⁇ семья ⁇ Я очень люблю такие комментарии. Вы тогда очень-очень интересно пишите Так что жду ваши комментарии со словом ⁇ семья ⁇ Ну что ж, желаю всем удачи. Итоги конкурса будут опубликованы 15 сентября. Желаю всем удачи! А нам с вами еще осталось узнать, как же эти малюточки-красоточки меняют цвет. Поехали! И... Как всегда, очень превосходно! У нее полностью становятся малиновые волосы, малиновые перчатки и такой, как будто костюмчик сиреневого цвета. И конечно же в теплой водичке это все пропадает. А вот как меняет цвет эта куколка, я еще не видела. Сейчас посмотрим. Ой, тоже очень даже красиво, смотрите! Где волосы в косичках, они остаются прежним оранжевого цвета. А те, что на макушке, они малиновые! Как классно! Смотрите, у нее появились тоже розовые перчатки. И та та И, конечно же, гонщица. Она тоже очень классно меняет цвет. Появился малиновый обруч. Ободочек. И вот такой вот гоночный костюм. И трусики как будто бы полосочка финиша. И маленькая большая куголка на конкурс меняет цвет. Смотрите, какая королева появилась в нашем сказочном королевстве Лол! Ой, девчонки, вы такие, в прикольные-прикольные! Ну, конечно же, да, конечно, я вас тут и всех пригласаю ко мне на день рождения! Ой, слушай, э, у тебя такая классная корона! А, Гуди, Гуди, ну или как там тебя? вообще Гуди! -то, а, точно, Гуди! Слушай, а подари мне, пожалуйста, вот эту свою корону, она такая классная!